Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео мы с вами будем рисовать новый дизайн флористика. Будет у нас на фиолетовых, сиреневых стипсах ярко фиолетовые цветы. Для этого мы используем несколько видов гель-лака, несколько расцветок. Нам понадобится гель-лак у нас Clio. 39 номер сиреневого цвета светло-сиреневый вот так он выглядит я уже подготовила две типсы так как у нас будет два цветка они будут гармонировать то есть если вы на ногтях рисуете то эти два цветка будут на двух ближних пальчиках но будут два разных цветочка вот такая у нас сиреневая подложка Ярко фиолетовый цвет у нас будет, это 42 номер гель-полиэш. И также Клио нам понадобится серебряный цвет 173, это блестящий цвет, блестки просто. Я его еще использую для растяжки. Вот так вот выглядит. Также нам понадобится белая гель краска, кусочек фольги и кисть тоненькая. Сначала мы нарисуем один цветок, потом будем рисовать для другого пальчика другой цветок. Начнем с одного. Сначала на подложку капаем светло-сиреневый цвет, такой, который у нас был основной на типсе использован вот посмотрите кстати на типсе у меня один слой гель-лак клио эстет он очень плотный и вот посмотрите даже в один слой он не оставляет проплешин это один слой выравнивается отлично и ложится отлично Дальше у нас фиолетовый цвет. Посмотрите, какой яркий. Наносим капельку темно-фиолетового цвета и наносим капельку гель краски белая гель краска. не наношу, много мне ее не нужно. Серебряный уже будет в самом конце, поэтому серебро я пока что не добавляю на нашу палитру и начинаем мы с вами будем приступать к отрисовке цветка. Сначала я смешаю сиреневый цвет вместе с фиолетовым. Сделаю его немножечко потемней. Давайте я сейчас еще одну капельку нанесу. Здесь я буду смешивать, чтобы сделать цвет не сиреневый, а более темный. Отсюда возьмем, добавляем капельку. И вот тут сбоку хорошенько размешиваем. Должен быть потемней, но не сильно темный. Слегка вот у нас получается вот вам видно, если такой вот рассветочек. Втираю кисть. Берем нашу типсу и начинаем прорисовывать. Сначала у нас будет на одной типсе закрытый бутон. Два закрытых бутончика, он будет центральный и немножко сбоку. Для начала начинаем прорисовывать центральный бутон. Э -э чуть больше, чем на пол ногтя. Он у нас будет закрытый бутончик. Видите, он темнее, чем у нас подложка. Основной цвет. Прорисовываем бутончик. И также сразу я прорисовываю стебелечек вниз и два лепесточка, потому что они все у нас будут в фиолетовом тоне. Где-то светлее, где-то темнее, то есть зеленого цвета лепесточки у нас здесь не будет. Стебелек рисуем. И рядышком у нас будут листочки. лепест листочки один листочек и второй листочек у нас будет как бы наполовинку вот отсюда сюда заходить и продолжаться будет здесь вот так у нас получается Рисую второй бутончик. Он у нас будет вот здесь повыше. Так повыше здесь будет бутончик. И просто будет стебелечек вниз. Вот так получается. Здесь у нас не будет больше никаких листочков. Просто стебелечек вниз. Я сейчас отправляю это сушить в лампу, чтобы у нас ничего не растеклось. Сушим. Можно 30 секунд, можно 60 Пока у нас сушится все я вытираю нашу кисть и сразу приступаю пока у нас там сохнет я приступаю на второй подложке рисовать тем же цветом только у нас сейчас будет открытый цветок то есть уже будет не бутон а открытый цветок тем же цветом Практически на весь ноготок я начинаю наносить лепестки. Будут крупные довольно у нас лепесточки. Начинаю выше, чем с центра. Начинаю наносить лепестки. Цветок будет раскрытый. Повторюсь. И наносим лепесточки. сейчас наношу потом у нас будет растушевка и сразу здесь нанесу нанесу центр серединка у нас цветочка где у нас будут тычинки и также по краям у нас будет лепесточек здесь будет лепесток и с этой стороны будет лепесток. Это я сейчас отправляю сушить в лампу, чтобы ничего не растеклось. Вот так вот это смотрится. Тем временем я достаю из лампы. У нас просох наш пер, наша первая заготовка. Вот так вот это выглядит. Посмотрите. Вот. Начинаем дальше отрисовывать уже я наношу более темный цвет начинаю делать растушевку я потемнее добавляю сюда фиолетовый цвет делаю более темный лейтру лак делаю более темный и начинаю делать растушевку на будет кончики темные серединка будет светлая так я сейчас еще потемнее смешаю потому что светловатый получается цвет темный цвет начинаю наносить на палитру точнее на наш ноготок Нанесли. Сейчас я вытираю кисть. Вытерли кисть. Добавлю капельку топа. совсем маленькую капельку, чтобы мне лучше сделать растушевку. Берем нашу типсу и макаем кисть в топ. И потихоньку начинаю делать растушевку. лепесточки бутончики я делаю растушевку легкими похлопывающими движениями делаем бутончики растушевку добавлю чтобы бутончик не был таким внизу темным вытираем излишки мосту шелчку кончики делаем потемнее у нас оттенял наш бутон. У нас получается так центр я не зарисовываю только сейчас добавим посветлее наоборот чтоб у нас Низ бутончика был светлее. Вытираем излишки кисти. Дальше растушевываем. Вот так у нас получается бутончик. Мы сейчас это отправляем в лампу. Для того, чтобы у нас ничего с цветочками не случилось. И пока у нас там сушится, мы приступим ко второму ноготку, который у нас уже подсох. Это я отправила в лампу. Сушится. Теперь мы берем... Второй наш ноготок. Я сейчас вытру кисть. И приступаем. У нас также светлый цвет. но ну, не, не такой светлый, как подложка, а чуть темнее мы смешали. Также я начинаю закрашивать наш цветок полностью. Практически этим цветом от кончиков у нас будет темнее. И дальше потом к центру будет светлее. Аккуратно растушевываю. Прорисовываем каждый лепесток. постепенно к центру, сходя на нет. такой вот цветок у нас получается сейчас я вытираю кисть и начинаю в центре делать небольшую растушевку но уже у меня будет растушевка идти просто топом потому что мне нужно здесь будет более светлый цвет прорисовываю каждый ноготок лепесток и когда уже в центре получается светлый цвет Так у нас получается зарисованный лепесточки делаю растушевку еще сверху сверху более темный цвет. я беру здесь цвет который у меня был самый темный совсем немножечко на кончик кисточки и переношу его на наш цветок Сейчас я здесь доделаю и поднесу к экрану поближе, чтобы вы видели растушевку. Вот так получается, смотрите. кисть и сейчас в центре сделаю немножечко посветлее сам центр цвет и немножко растушую топом. Да, флористика не быстрое выполнение дизайна, но зато очень эффектно и красиво. сейчас получается цветочек отправляю сушить его в лампу а у нас уже просох первый наш ноготок. вот посмотрите у нас подсохла вытираю кисть Добавлю сейчас еще темного цвета фиолетового. И приступим теперь к отрисовке лепестков. Здесь они у нас будут все темного цвета. Начинаю закрашивать. Только в центре они будут слегка светлые. А так будут темные. Оба лепестка я закрашиваю. Добавлю еще сверху на бутон. темно сиреневого цвета, темно фиолетового цвета, дабы оттенить наши бутоны. Вот так получается. И еще я темным цветом прорисовываю стебелек. И у одного, и у второго цветочка. Также я прорисовываю ножку. цветом и у одного и у второго бутона сейчас я отправлю это сушить в лампу потом мы кое-где добавим еще светлого цвета а у нас готов второй ноготок, просушился. Мы теперь прорисовываем сейчас здесь боковые листочки. Это у нас лепестки, то есть это листочки от цвета темно-фиолетовым цветом, как на том ноготке. Это листочки не лепесточки, а листочки, которые должны быть зеленым, у нас они не зеленые, у нас все фиолетово-сиреневых тонах. весь наш дизайн. Центр прорисовываю. более чтобы был виден и также сейчас я еще прорисую потемнее лепестки наши Также каждый лепесточек прорисовываю. Сейчас надо будет просушить, чтобы здесь не съезжало. У нас получается посмотрите такой цветок отправляю сушить в лампу и у нас подсох наш первый логоток смотрите что у нас получается вот такой у нас сейчас дизайн на сегодняшний момент и мы сейчас сначала начинаем, э светлым цветом еще прорисуем немножечко бутон. Чтобы добиться красивого эффекта, приходится наносить много слоев. Во флористике всегда только так и слегка я добавляю на лепесточки в центр на листочки прошу прощения но на листочке будет совсем слегка топом я немножечко оттяну Я сейчас отправляю это сушить в лампу и у нас останется последние несколько штрихов и будет наш дизайн готов а у нас пока что просох Второй вот так у нас получилось вытираю кисть к отрисовке сейчас в центр добавлю немножечко светленького светлее чуть растушуем и у нас на обоих ноготках останутся последние штрихи. у нас еще топом заканчиваем нашу растушевку Смотрите на наш цветочек. Добавлю слегка на лепестки, на листки беленького. И тоже делаем растушевку. Все, я теперь отправляю это сушить. Вот так у нас это получается. А первый ноготок у нас уже готов. Теперь хорошо вытираем кисть. И нам сейчас понадобится белая гель-краска. Белую гель-краску мы уже сюда наносили. Посмотрите, как смотрится без окантовочки. И теперь мы начинаем белой гель-краской наносить контур. Сначала я прорисовываю тонкие линии на бутонах. На одном и на втором. Покраушку аккуратненько проводим. я провожу с одной стороны и тоненькую-тоненькую линию с другой не до конца здесь провожу с одной стороны совсем чуть-чуть маленький штрих и здесь с одной стороны у нас получается и здесь же я еще добавляю две тонкие линии ну как дополнительная декорация а вторая линия будет идти от лепесточка будет пару точечек у нас значит на пересечении и в свободном произвольном месте вот так у нас получается я отправляю сушить это в лампу Готов уже второй ноготок. Теперь осталось тоже на него нанести только белые штрихи и потом еще на обои э, ноготки блестки. Также я по краю каждого лепестка делаю белые узоры. тоненькими линиями. мы прорисовываем каждый. Каждый лепесточек. центр прорисовываем аккуратненько тоненько и прорисовываем здесь у листочков сейчас получается вытру кисть здесь я сразу тычинки нарисую фиолетовым цветом потемнее тоненькие, тоненькие. Отправляю сушить в лампу. Здесь у нас уже все подсохло. И нам остается только нанести серебряный цвет. У нас это, как вы помните, гель-лак 173 номер. Капаю его совсем немножечко нам много не нужно, вытираю кисть и наношу серебряный гель-лак на листочек, с одной стороны тоненьким немножечко совсем нанесу слегка чтобы немножко блестела на лепесточек побольше на листочек вот так посмотрите выглядит отправляю в лампу а у нас уже проснул второй ноготок и здесь нам тоже осталось только нанести блесточки. Блестки у нас будут здесь только на тычинках. Тоже серебряного цвета. В центре. Как это смотрится отправляюсь сушить в лампу далее мы покрываем все это топом без липкого слоя прозрачным глянцевым и наш дизайн готов нам палитра больше не нужна. Всего лишь, вот мы использовали три цвета гель для простого и красивого дизайна. Вот посмотрите, вот так у нас получается такой дизайн. На двух ноготках это композиция. Я советую, если красить, делать покрытие на ногтях, то сделать три ногтя темно-фиолетовым цветом, а два вот таких вот светленьких и уже рисуночек нарисовать. Ну, либо, конечно, можно все ноготки покрыть светло-сиреневым цветом, как у нас подложка, но красиво будет смотреться, если будут остальные ноготки темного цвета. Вот, посмотрите, поближе поднесу. Все вместе смотрится просто идеально шикарный цвет получился Пишите комментарии, сделали бы вы себе такой дизайн на ноготках. Или, может быть, сделали в другом цвете, понравилось вам или нет. И, может быть, вам какие-то другие цветы еще показать, как нарисовать. Пишите, будет очень интересно от вас узнать. Также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!